Привет-привет! Сегодня у нас круговая тренировка наверх верх тела. Подтягиваем руки, формируем красивую осанку, тренируем плечи, грудь и кор. Для выполнения упражнений тебе не нужно никакое оборудование, только какое-нибудь возвышение. Это может быть диван, стул или что угодно, во что ты сможешь упереться руками. Я твой неправильный тренер Лагартиша и мы начинаем. Первое упражнение – отжимания. Я покажу три варианта разной сложности. Ты выбирай тот, который подходит именно тебе. Мы опускаемся на колени. Руки ставим шире плеч. Спина ровная. Поясницу не прогибаем. Не должно быть вот такого красивого прогиба. Попа наверх не торчит. Вниз не провисает. Голову старайся не запрокидывать наверх. Не опускать вниз. От макушки до копчика прямая линия. Из этого положения локти уходят в стороны, и мы опускаемся вниз до касания грудью пола и обратно. Если ты не можешь выполнять отжимания пока что, ты делаешь это от возвышения, то есть то же самое, мы на колени упираемся в возвышение, только придется подойти чуть-чуть поближе, и отсюда мы опускаемся вниз и обратно. Следи за тем, чтобы от макушки до копчика была прямая линия и позвоночник в нейтральном положении. Потому что если ты сделаешь вот такой вот красивый прогиб, очень сильно загружается спина, нам это не нужно. Поэтому бедра поджали, пупок тянем к позвоночнику, опускаемся и поднимаемся обратно. Если же ты раньше тренировалась, ты уже довольно сильная, ты делаешь отжимания полноценные с носочков. Руки шире плеч на носочке. Опускаешься и поднимаешься обратно. Выбирай тот уровень, который подходит лично тебе. И мы делаем 12 повторений. Готово. Работаем. 1. 2. 3. 4. 5. Живот. Держим поджатым. 6. Корпус жесткий. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Закончили. Если ты не можешь сделать 12, можешь сделать, например, 7. Это окей. Делай 7, делай максимум, который ты можешь делать. Если ты делаешь только 5, делай 5, но делай максимум. В следующий раз сделаешь побольше, а мы переходим к следующему упражнению. И это обратное отжимание. Нам нужно наше возвышение. Мы в него упираемся ладошками. бедра максимально близко к возвышению. Упираемся на пятки и отсюда локти уходят назад, не в стороны, назад. И мы опускаемся максимально вниз. Следи за тем, чтобы бедра были максимально близко к возвышению. То есть они не должны уходить вот сюда. Вот сюда максимально близко. И обратно. Если так тебе легко, ты можешь отставить ноги. Чем дальше ноги, тем будет сложнее. Опускаемся и возвращаемся. Таких мы выполняем 10 повторений. Готово. Уперлись. Локти назад, живот поджатый. Опускаемся. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Это очень крутое упражнение как раз для вот этих женских проблемных. Мест. И следующее упражнение у нас сведение локтя и колена. Мы стоим на четвереньке. Я развернусь, и а то у меня ноги будут упираться. Мы стоим на четвереньке. Поднимаем одну ногу, одну руку. Живот держим подтянутым. Спина ровная, прогибов поясницы нет. Из этого положения мы сводим и разводим. Важный момент. Мы не машим. Вот так мы контролируемо ведем вверх и возвращаем вниз. Старайся, чтобы у тебя в позвоночнике движения не было вообще. У тебя он не должен вот так вот гулять вверх-вниз. В нейтральном положении пупок поджали, подняли ногу, подняли руку, работаем. Свели, развели, свели, развели. Два, три. Концентрированно ведем 4, не машим. 5, контролируем мышцы в каждой точке движения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили, поменяли руку, ногу и продолжаем. Один. Это очень крутое стабилизационное упражнение. Два. Оно кажется простым. Три. Четыре. Но сейчас кор. Пять. Мышцы живота. Шесть. Мышцы спины. Семь. Восемь. Работает на то, чтобы тебя стабилизировать. Девять. Десять. 11, 12. Закончили. Следующее упражнение также стабилизационное для мышц скоро, для спины и для плеч. Мы встаем на четвереньки, живот поджатый, поясница в нейтральном положении и поднимаем колени в воздух. Но мы не поднимаем их высоко. Вот так. Мы их поднимаем в воздух, но стараемся держать максимально близко к полу. Сохраняя нейтральное положение в спине. И из этого положения мы будем поднимать руку в сторону. По очереди. Когда ты поднимаешь руку в сторону, старайся, чтобы тебя не переваливало. То есть старайся держать корпус. Параллельно полу. То есть ты руку поднимаешь, корпус параллельно остается. Не заваливаешься в сторону. Таких мы выполняем шестнадцать повторений готово работаем подняли колени в воздух один два живот держим поджатым три четыре тянем попок к позвоночнику пять шесть семь восемь девять десять стабилизируемся одиннадцать двенадцать 13 14 15 16 фух я уже почувствовала тепло в плечах в руках и у нас последнее упражнение так называемая добивочка смотри внимательно мы встаем в планку на прямых руках из этого положения мы смещаемся назад Двигаемся вперед, опускаемся на колени и отжимаемся с узкой постановкой рук. Локти уходят четко назад и поднимаемся обратно. И снова встаем в планку и смещаемся назад. Если ты не можешь отжиматься, хотя бы постарайся. То есть, Если ты не можешь отжаться с колен с узкой постановкой рук, ты медленно опускаешься, ложишься и потом поднимаешь себя вверх. То есть ты ложишься полностью на пол и поднимаешь себя обратно. Показываю еще раз и будем работать. Руки узкой постановкой, локти назад. Мы встали в планку. Из этого положения смещаемся назад, вперед, на колени, отжались и снова в планку. Если ты крутая, ты отжимаешься не с колен, ты смещаешься назад, в планку отжимаешься. Готовы? Всего лишь шесть повторений. Это сложное упражнение. Погнали. Планку смещаемся назад, вперед, на колени, отжались, поднялись, назад, вперед, на колени, отжались, поднялись. Два, три. 4, если ты вообще уже не можешь отжиматься, 5, ты просто стоишь в планке, пока мы отжимаемся, и последний раз, назад, вперед, на колени, отжались, 6, фух, это полный круг, пару секунд отдыхаем, пьем воду, и повторяем еще два раза, Фух, упражнение вроде бы мягкие медленные но офигенно эффективные у нас второй круг отжимания с широкой постановкой рук напоминаю кому тяжело вы отжимаетесь от возвышения кому легко вы делаете полноценные отжимания. все остальные делаем с колен руки чуть шире плеч спина нейтральная ровная работаем один, два, три, четыре. Голову старайся не запрокидывать пять и не опускать вот так вниз. Шесть, это лишняя нагрузка на позвоночник. Семь, нам это не нужно. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Может быть такое, что ты можешь сделать, допустим, два полноценных. И все, ты делаешь два полноценных отжимания и продолжаешь с колен. Или ты делаешь пять с колен и потом переходишь на возвышение. Подбирай уровень для себя сама. Главное, чтобы ты работала на свой личный максимум. А у нас обратное отжимание. Погнали. Я ненавижу это упражнение, честно. Но оно офигенно эффективное. Уперлись руками. Отшагнули. Бедра максимально близко. И работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Локти назад. Не в стороны. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12 Закончили. Пару секунд отдыхаем. И у нас сведение локтя и колена. Я развернусь, чтобы ногами не упираться в диван. Готовы. Стали на четвереньки. Пупок поджали к позвоночнику. Не втягиваем туда наверх диафрагмой, а тянем к позвоночнику. Вам не должно это... Вот это вот подтягивание не мешает вам дышать. То есть, если вы втянули живот вот так диафрагмой, вам тяжело дышать. Надо напрягать поперечную мышцу живота. Держим. Держим живот. И работаем. Подняли руку. Подняли ногу. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Поменяли сторону. Продолжаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем. И у нас Мишка. Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу, отдыхай, но не больше 30 секунд. Хотя я рекомендую делать без отдыха. Мы работаем без веса. Тренировка не настолько интенсивная, чтобы нужно было отдыхать. Итак, ты готова? Мы поднимаемся. Живот поджали. Поднимаемся на четвереньки. И работаем. Один. Два. Три. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ух, закончили. Ты чувствуешь плечи? Ты должна чувствовать плечи. Зато представь себе, какие они будут красивые, когда ты летом оденешь платье на бретельках и пойдешь куда-нибудь. И у нас добивочка. Показываю. Еще раз напоминаю. Мы стоим в планку. Смещаемся назад. Вперед. На колени. Отжались. Готовы? Шесть раз. Погнали в планку. Назад, вперед, на колени. Отжались. Один. Назад, вперед, на колени. Отжались. Два. На колени. Если ты не можешь отжиматься, ты просто стоишь. Я отжимаюсь. Три. Но я тебе рекомендую пытаться отжиматься. Четыре. Потому что если ты не будешь это делать, ты не научишься. Пять. Еще один раз. Шесть. Закончили. Пьем водичку. Отдыхаем. И у нас еще один круг. Готово. Работаем. У нас отжимание. Погнали. Руки шире плеч. И опускаемся вниз. Поднимаемся обратно. Один, два, три, четыре, пять. Это последний круг. Не жалей себя. Шесть, семь, восемь. 9, выжимай из себя максимум 10, 11, 12, закончили. Для девочек обычно верх тела это тяжелые тренировки, потому что мы не привыкли это делать. Это парни, они в школе отжимаются, подтягиваются, в университете, в армии, они везде это делают. Мы этого не делаем, и поэтому у нас верх тела может быть слабый, но это плохо, потому что руки начинают висеть. Спина. Начинаем сутулиться. Зачем это все? Нам нужны классные крепкие мышцы всего тела. Поэтому не жалеем себя. Отжимаемся. Погнали. Упираемся руками. Отшагиваем. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Я надеюсь, ты чувствуешь жжение в руках. А у нас сведение локтя и колена. Погнали. Встали на четвереньки, подняли ногу, подняли руку, работаем. Один. Два. Живот держим поджатый. Три. Поясницу не прогибаем. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Поменяли сторону. И продолжаем. Один. Смотрим четко в пол перед собой. Два, три. Голову не запрокидываем. Четыре. Пять. На... Ты уже знаешь технику. На меня тебе уже не надо смотреть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Фух, пару секунд отдыхаем. И у нас Мишка. Готова. А что я развернулась? Не знаю. Не важно. Поднимаемся на колени и работаем. Один, два, три, четыре, пять. Стараемся не разворачиваться. Шесть в сторону за рукой. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Держим живот. Тринадцать. Держим поясницу. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Закончили. Ух, у меня плечи горят. Фу. и у нас еще одно упражнение Готово. встаем в планку и погнали смещаемся назад вперед на колени отжались в планку назад вперед на колени отжались Держим корпус жесткий. Вот поджатый. Четыре. Пять. И еще один. Дорабатываем до конца. Шесть. Фух. Закончили. Сейчас мы еще потянем плечи, потянем спину. Они работали надо растягивать. Надо расслаблять. Только сначала попью водички. Готовы руку поднимаем вверх, сгибаем в локте и ладони, отправляем вниз вдоль позвоночника. Второй рукой за локоть тянем. Вовнутрь, максимально вовнутрь. Голову стараемся не опускать вниз. Давим головой на О, трицепс, получается. На плечо. И тянем максимально вовнутрь. Чувствуем, как тянется плечо, как тянется трицепс. Я сейчас дышу, наверное, прямо в микрофон. Надеюсь, вас это не сильно раздражает. Закончили. Повторяем на другую руку. Ладонь вдоль позвоночника. Локоть максимально внутрь. Никаких рывков. Просто натянули и держим. Если чувствуешь, что можешь еще, просто подтянуло дальше. Не делаем рывков, никаких покачивающих движений. Просто держим. Закончили. Руку перед собой. Ладонью прижимаем максимально к плечу. Если мешает голова, ее можно повернуть, отвернуть, открутить. Закончили. Делаем такой небольшой полукруг рукой и повторяем на другую сторону. Надеюсь, у меня не отрубился микрофон сейчас. Тянем, тянем плечика, Закончили. Руки кладем перед собой. И смещаемся ягодицами максимально назад между стопами. Проваливаемся, опускаемся вниз. Проваливаемся головой между плеч. Можно прямо упереться лбом в пол. Если он у вас чистый. Чувствуем, как тянутся плечи. Закончили. Одну руку кладем поперек. И смещаемся назад точно так же. Закончили. Поменяли руку. Чувствуем, как тянется плечо. Смещаемся максимально назад. И вниз. Закончили. Стали на четвереньки. Выгнули спину дугой, постояли, вернулись. И еще раз. Выгнули спину дугой, постояли, вернулись. Мы садимся и переступаем ногой через колено. Упираемся локтем и толкаем максимально туда. Вторую руку мы ставим за спиной и разворачиваемся в эту сторону. Чувствуем как скручивается спина как растягиваются мышцы вдоль позвоночника и вот здесь ягодичная мышца я надеюсь тебе понравилась тренировка пиши комментарии ставь лайки мне это очень приятно для меня это очень важно закончили меняем ногу подписывайся на мой канал Подписывайся на мой инстаграм. Там много чего интересного про питание, про тренировки, про самооценку. Закончили. На сегодня все. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.